всем привет! Сегодня 24 февраля. Это мой первый выпуск на YouTube-канале. И мы сегодня летим на 10-дневный ретрит в Киралу. Это Ксюша, она mm -hmm. участница нашей группы. И после того, что было сегодня утром между нами, мы теперь <с сестры. Это факт. Но это секрет. Все, друзья, поехали! приехать за пару часов, чтобы со спокойной душой погулять по дьюти-фри и купить себе всяких штучек. Друзья, мы все-таки сели в самолет и летим в Шарджу. Здравствуй, лето в феврале. Мы прилетели в Шарджу и думали, будет рукав. А здесь неожиданно оказался Лиф. автобус. Ой, ну что? Доброе утро, страна! Вы прилетели в Тринфандру. Четыре часа утра Индия слышит мои молитвы, и она сделала так, что я поднялась в четыре часа утра. Компитанция мигранта, нужно ее запомнить и держать с собой до последнего дня пребывания. Сейчас будет ее проверять. Еще нужно распечатывать обязательно визу в электронном виде. Спасибо. Все, нас уже встретили, мы получили багаж. Уже все распрощались со своим багажом, потому что его очень долго не было. И сейчас мы едем в автобус. У нас группа 10 человек, и мы едем в отель. Это Ехать важно? час. Ресторанчики, ресторанчике, mm -hmm. в, mm -hmm. в mm -hmm. сок, mm -hmm. сока лайма, mm -hmm. освежились, и сейчас mm -hmm. мы готовы mm -hmm. Привет, я хочу сейчас видеть себе коврик, он просто гениальный, он помещается вот в такую ссылочке Он стирается и даже ну, долго не пачкается, я сейчас выбираю себе разные цвета И вот, не знаю, наверное, этот розовый, да? Или с фламинго В общем, <laughs> у меня, как всегда, муки выбора Коврик очень теплогичный и очень легкий, и очень дорогой Раз. Так себе все я беру вот этот розовый коврик роу увидел сидела такой коврик это из пробки он вот так вот носится таким образом И у него такой принцип вот с чакрами так что Мы теперь во все оружие Йога Жди. Вас. Очень хорошо вставать пораньше, например, в 6 часов утра или в 6.30. Заниматься йогой. Вначале попить водички, съесть мандаринчик. Делать йогу, подведетировать, подышать, а весь день находится совсем по-другому. Сегодня мы отправляемся в нашу любимую поездку. Называется Monroe Айленд или Индийская Венеция. Там такая атмосфера, очень тихо, и такие маленькие каналы, лодочки, и в финале экскурсии мы будем Обедать традиционный индийский обед из восьми вкусов и очень вкусного риса, который называется керамой. Yeah. Yes. <решили> Ой, доехали, да, все хорошо. Сейчас будем специально на лодку. Наш друг Виджич. Ты скуш видишь. все, мы загружаемся. У нас okay. сегодня 12, поэтому две лодки. По островам Монроу и вот это, это волосы несговорчивых туристов, которые не согласились. Платить. Платить. И потом будет делать переки. Ну, примерно будет выглядеть вот так. Класс. Красиво? Класс. Можно купить. Сегодня уже четвертый день ретрита, и меня посетило озарение. Мы дышали каждый день глубокие сессии энергодыхания, прошли Муладхара чакру, это страхи, сватхистаны чакра — это удовольствие, манипуры чакра это воля. И сегодня я поняла, если я сниму с себя все обусловленности, стану свободным, тогда мое предназначение исполнится. Пять пять мощных практик энергодыхания, группа синхронизировалась, уже у некоторых пошли очень глубинные процессы. И что очень классно в Кирале, здесь такая энергетика Земли и океана, что ты идешь в глубину, распаковываешь свои какие-то истории очень мягко. Это очень ценно, потому что энергетика Земли она помогает, и, например, в Москве этот процесс идет по-другому. И это участники нашей группы тоже сами заметили и сказали, что здесь прям как, как по-матерински, что ли. Вот из-за этого мы очень люблю Макералу. Здесь нет комаров, нет какой-то такой жуткой агрессивной живности. На этом ретрите у нас появилась еще одна новая практика, называется «Магнитные поля». То есть мы прорабатываем свою физиологию через дыхание, мы меняем химию в крови, затем мы делаем практики по усилению магнитного поля. К нам приехал тренер из Ленгрии, зовут Гавар. Он на, прям на ощущениях, мы это на себе проверяем, и это уникально работает вместе с дыханием. То есть вот такая синхронизация получается очень мощная. И состояние Самадхи, связь с Божественным, вот, у нас такое, такая тройная, три таких уровня, которые создают такой цельный, очень полный, насыщенный такой кокон, энергии Это не первый и это очень интересно. А, и так как сейчас очень, очень хорошо синхронизировалось практики дыхания и магнитных полей, мы с Романом думаем о том, что нужно интегрировать в каждый ретрит эту практику. И благодаря вот этим практикам, то, что мы делаем все вместе в группе, то есть каждый человек он находится в своем процессе. Но есть еще общее поле группы, где ты получаешь поддержку. Это очень ценно. То есть если у тебя какой-то такой ну, идет болезненный процесс, да, эмоциональное вскрытие там, да, или переживание каких-то травматических опытов или отношений, у нас в группе, вот прям, знаете, как большая семья, это сразу чувствуется, что человек в своем процессе, и мы ему помогаем, и он быстрее переживает это и освобождается. Друзья, привет! Сегодня завершающий день нашего ретрита. Очень не хочется уезжать. У нас будет сегодня практика инфиниции. То есть мы сначала семь дней прокачали все чакры по отдельности. А сегодня мы сделаем тотальную гармонизацию всех энергий в теле. Будем просто супер людьми. Наше утро начинается не с кофе и дынки и кокосика. Да, мы сами заказываем такой завтрак, они, и что хотим, они на все помещены. Это включено стоимость что важно. Вот, а если он хочет поплотнее по завтраку, то можно взять такую вот традиционную индийскую лепешку, ее называют ДОСА. Мне нужно добавить гарнирчик такой-то, овощи, ну и такой соус кокосовый, очень вкусно получается, а это вот крошечка, называется Бартура, она жутко вкусная и жутко вредная. Сейчас идет ловля рыбы, Рыбаки тянут сеть, галдят, и эту рыбку мы будем вечером может быть, там есть мой любимый октябрь. Сейчас мы на Очень жарко. Мы все потные. Но фото получается просто бомбические. я нашла такую ветку сухую. Она вся в муравьях, в какой-то фигне. И насыпатся эти муравьи. Но фотки того стоят. Неожиданно мы очутились в Дубае. У меня был выбор купить билеты через Шарджо со стыковкой полтора часа, либо купить билеты через Дубай со стыковкой восемь часов. Мы такие подумали, подумали, потом еще раз подумали и решили взять Дубай. Мы прилетели, прилетели пять часов и успели даже поспать в самолете. Ну, нам было лень переодевать костюмчики И это было очень правильное решение Потому что сейчас в Дубае 20 градусов И ну как бы комфортно Не, не жарко Вот. И мы приехали из аэропорта Смотреть Самое красивое И высокое здание в мире Это Бурж Халифа и Сейчас мы найдем билеты на смотровую площадку и поднимемся на 160 этаж. Мы сейчас зашли в Мол, который рядом с Бурж-Халифой, чтобы купить билеты на смотровую площадку. Смотрите, какой грузовичок с цветами. Дубай очень любит цветы. Я бы, конечно, еще хотела заехать в парк цветов, но, по-моему, это будет второй раз. Обожаются. Это мое вдохновение. Я на них смотрю, у меня нейронная связь в мозгах меняется. Что самое интересное, в Дубае сделано все для людей. Это международный город. Мы сейчас пришли на стол информации спросить, где купить билеты. И что вы думаете? Путеводитель по торговому центру на русском языке. Девочка на информационном столе ответила нам на русском языке. Путеводитель есть также на английском, на арабском и на китайском. 8 часов, конечно, маловато, а лучше брать сутки или по и обязательно посмотрите эти красоты, заходите на лошадику. Ну что, друзья, вот и закончился наш ретрит Кирали. это было очень мощно, очень весело, у нас была какая-то потрясающая группа, мы специально жарили, и в ресторане даже нас спрашивают официанты, мы всегда делали такой большой стол на 12 человек, и они такие говорят, как это вы делаете? вы постоянно смеетесь, и вы не пьете алкоголь и ничего не курите ну, типа, что с вами происходит? Вот, для них это необычно и мы говорим, что мы просто веселые люди больше ничего мы летим в Москву к детям очень скучились там 10 дней прошло, но уже мы встречаем. вот, друзья если у вас есть какие-то вопросы, пишите, пожалуйста, комментарии, ставьте свои лайки, жмите колокольчик, подписывайтесь на наш канал и до скорых встреч!